Друзья мои, всем привет! Я вернулся. Кто не знает, я болел, болел серьезно практически неделю. Что со мной было, я не знаю, реально. И китая и Никита проходил, издавал несколько тестов на этот ковид и на какой-то новый ковид со мной. Все хорошо. Но, слава богу, я очухался. Вот, была такая черная полоса. Плюс у меня поломался форик. Я вообще не знаю, что с ним происходит. Кстати, сейчас нахожусь в прокатном автомобиле. Сейчас про него немного расскажу. Вот, а, поломался форик он у меня еду сейчас на авторынок зеленый угол говорят там же с ценами происходит а, стоял вечером я его оставил было одно деление бензина на следующий день я автомобиль не брал вечером прихожу он не заводится мы туда залили 98 10 литров он никак то есть тут какие варианты либо свечи залили либо топливный насос либо я хрен его знает чего Руслан есть у меня, товарищ подсказал то, что у него у друга вообще бензин замерз. По сканеру все отлично. Были там какие-то мелочные ошибки. Короче говоря, вот такой приус прокатный. Я не знаю, какого он года. А, но в принципе, в принципе, пока неплохо. Пробег у него 140 тысяч. То есть внешний вид у него нормальный. Вот это вот такие разводы. А, это идут отмойки неплохое состояние салона едет вот заправился на рубль на рубль заправился сегодня покатаемся посмотрим сколько он кушает тут вот зеленка там наверху наверху здесь строится новый микрорайон, много домов уже построены ну вот сейчас будут достраивать. достраивать вот, вот здесь хорошая комплектация у него ну не там супер но неплохая кстати кто не знает как заводится prius до да? а, глушим его у него есть вот такой вот ключ ключ кстати в таком состоянии ключ вставляешь вставил ключ только после этого нажал кнопку ну и соответственно автомобиль завелся здесь есть мультируль, управление климатом вот такая ручка переключения передач и вот такой вот бортовой компьютер а мне конечно же после форика лампочка да видите здесь нужно лампочку включать самому это неудобно подлокотник вот такой вот батарейки ребят снимал на телефон не мог найти вот такие батарейки по городу не поверите долго искал вот поэтому до этого снимал на телефон сейчас буду снимать на камеру в общем я в деле на все сто процентов Напоминаю, занимайся помощью при покупке автомобиля. Кому нужна такая помощь, мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Ребят, все автомобили, абсолютно все автомобили смотрим на сайте drom.ru. Приуса не надо скидывать. Там 55-й приус за 850 тысяч, которые находится в Японии. но ну, поверьте, ну нет таких цен. Нет. Вы смотрите drom, желательно в полной версии. Выставляете автомобили в наличии, автомобили в пути. А, смотреть не надо. Автомобили под заказ смотреть не надо. Конструктора я осматриваю, но не ищу. Друзья мои, что касается транспортных компаний, да, что касается их цен я вам скидываю прайсы нескольких транспортных компаний но цена у них может варьироваться в каждом прайсе есть телефон поэтому звоните звоните и уточняйте у них цены а я напоминаю у меня проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей это город владивосток это не усуриск за 2000 рублей вот все что касается города владивостока 2000 рублей ладно едем на прокатном прикольном приусе покажу немного как он едет в принципе говорю блин в принципе едет там неплохо смотрим на конские цены не знаю что будет с рынком дальше но а, знаю одно цена растет растет каждый год вот неудобно знаете что неудобно нету камеры заднего вида была моя машина я пою уже вчера поставил не помню говорил по стоимости не говорил 1700 стоит Приус такой в сутки. Я бы ж давным, давным давно поставил бы и ездил бы без проблемно. И все почему-то жалуются именно на правый руль, то что правый руль растет. А вы посмотрите, как поднялась в цене на автомобиле с левым рулем. Просто посмотрите, возьмите, да возьмите любой автомобиль, какой-то Солярис, да, который там э, до прошлогоднюю цену. И сколько и сколько он стоит и сколько он стоит сейчас на рынке не был неделя, вот реально я уже по работе по своей именно по рынку я соскучился поэтому ладно едем подъезжаем смотрим цены по дороге на рынок решил заехать в транспортную компанию проверить автомобили приуз ведется пока неплохо кстати прямяха стоит едет в чебоксары с небольшим пробегом смотрите есть автовозы открытого типа есть автовозы закрытого типа и у нас покупаю даже спецтехнику то есть вот этот мини трактор поедет поедет в москву но я все прямиком на авторынок так ну что добрался я до рынка за неделю неделю не был говорю аж соскучился Инсайт у нас стоит 13 год 785 тысяч но он идет полтора литра полутора Рядом стоит Suzuki Husserl 19 год, гибридная версия, подогрев сидений, камера, музыка 700, 700, извиняюсь, 635 тысяч рублей. Так, напротив у нас стоит Honda Fit 14 год, гибрид, салон, кожа, подогрева 810 тысяч. Представляете, насколько поднялись цены? 810 тысяч, ребят. inside 13 год тоже полторашка 805 тысяч рублей подросла цена цена конечно подросла и хорошо фиты меня интересуют сколько стоит экран там стоит стоит у на subaru lework автомобиль 2017 года выпуска стоимость 1 миллион 185 тысяч рублей gt turbo здесь не могу сказать то что он стоит дорого импреза гибрид белый такой красивый цвет мне вот такой вот цвет нравится 16 год гибрид 4 воды ISI 1 миллион сто шестьдесят тысяч рублей данный данный цвет мне тоже нравится муайки у него есть следующий Ливорг этого Ливорга я смотрел он только что было мне на проверке про него в принципе я знаю все в ближайшее время буду скидывать информацию подписчику семнадцатый год 1.6 из turbo 1 миллион сто шестьдесят пять тысяч рублей стоит данный автомобиль это у нас уже стоит трактис на литье. машины закрыты я уже не буду продавцов просить подходить открывать ракте стоит во первых он 12 год он полтора литра и стоит он 685 тысяч рублей в данный момент еще я фрида но это у нас Пайк 14 год 875 тысяч рублей представляете 875 тысяч рублей согласитесь цена ну цена она реально блин, мужики пацаны растет ползет вверх но тем не менее тем не менее покупаем все покупают я еще раз говорю сравните цены с леворукими машинами за сколько они выросли на год в цене потому что все привыкли сравнивать на авторынке зеленый угол и там цена вверх цена вверх вы посмотрите на левый руль на салон сколько они стоят 16 год гибрид 4 воды 1 миллион четыреста шестьдесят пять тысяч рублей а вот такой вот у нас ты семейный минивэн восемнадцатый год гибрид 2 литра 7 мест 1 миллион пятьсот девяносто пять тысяч рублей а все меньше и меньше данных автомобилей это жук двенадцатый год 4 балла 805 тысяч рублей вот это нормальная цена за жука 805 тысяч рублей prius Приус, на приусе цене цены нет машины есть нахожусь на самой большой стоянке откуда начинался вообще сам весь автомобильный рынок Забито. То есть машины реально есть. Подзабито все. Я хотел посмотреть, сколько стоят фиты. Ага, тут два фита, два фита и один шаттл. Итак, фит 15 год, он 4ВД. 1,3735 тысяч. Цена нормальная, но нужно смотреть, что с ним. Следующий фит 18-й год, гибрид 4ВД. 945 тысяч тоже нужно смотреть что с данным автомобилем происходит но fit все больше и больше набирает популярность то же самое как и Шатл. сегодня кто-то у меня а шаттлах интересовался вот пожалуйста семнадцатый год 4 воды полтора литра гибрид 925 тысяч рублей но шаттл у них знаете, у них разница в цене во многом зависит от комплектации от комплектации зависит ну это такой простенький. Красавец стоит. Красавец прям. 2 миллиона 620 тысяч. Гибрид 2.5. 2018 года выпуска. Кожаный салон. Все закрыто. Это у нас стоит Outlander. Тоже гибрид. Черный цвет четырнадцатый год 4 ВД, 1 миллион пятьсот десять тысяч рабочий такой автомобиль Nissan AD, полтора литра полу супер полу супер кто не знает что это такое спереди это идут стеклоподъемники тоже закрыт а сзади идут у нас вес но это такой грузовой рабочий автомобиль nv 150 d д это то же самое куда-нибудь в бизнес были звонки поступали вот буквально недавно хотели приобрести приобрести nv200 воды ребят их нет они только под заказ и по по очень конской цене альтернатива наверное, но ну, либо передний привод переднего передний привод не устраивает либо все-таки mazda mazda bongo ванет 11 год 11 год 398 тысяч Цена кейкара джимми десятый год естественно 07 13 практически не найдешь если найдешь будет стоить очень дорого рама мосты подогревы максимальная комплектация стоимость 500 тысяч рублей хорошее литье практически новая резина вижу отсюда на такой у него салончик идет еще один джимик стоит дня я вот всю жду жду я прям переживаю за форика за своего что мне с фориком случилось то так цены здесь нет а, это у нас стоит subaru forester 16 год они все идут двухлитровые по крайней мере <coughs> наши японские 4 балла так а что стою стою цены то на нем нет шикарный минивэн шикарнейший общесемейный микроавтобус родной пробег тысячи. и стоимость автомобиля внимание 3 миллиона 390 тысяч рублей смотрите прошел небольшую часть стоянки на сегодня будем заканчивать машин еще много снимать будем много на этой неделе обязательно будет видео вот поэтому, ребят, не забываем подписаться на канал и обязательно, обязательно поставить лайк. Всем приятного просмотра.